Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «К чему стремится человечество?». Обратите внимание, на протяжении всей своей истории человечество в целом и человек в отдельности всегда к чему-то стремится. Стремится по сути к одному. Чего-то в жизни добиться для того, чтобы выделиться, для того, чтобы держаться на плаву, для того, чтобы выжить, для того, чтобы отобрать, присвоить. По сути это борьба. Борьба человека с человеком, народа с народом, борьба вечная, происходят войны, Происходит несчастье. Все вокруг нацелено лишь на одно – отобрать либо удержать. Идя на работу, мы идем за зарплатой, ведь по сути мы идем не за удовольствие, мы идем за деньгами, по сути на арабский труд. Многие, по крайней мере, так считают, иногда работаем по 24 часа в сутки, не выходя из-за рабочего стола, либо из-за станка, либо не бросая из рук лопаты. Все ради одной цели – получить деньги, которые помогут нам выжить, поесть, одеться, обуться, заплатить за жилье, заплатить налоги, накопить на нищенскую пенсию. Это в большинстве своем, люди со средним достатком живут несколько иначе, но опять все же нацелены на дно. Больше загрести в дом, больше получить, больше проесть и опять же выживание. У богатых та же история, только в других масштабах. Как можно больше украсть, либо заработать. Огромными объемами вкладываются зарабатываются деньги. И опять лишь для одной цели, опять же, все грести под себя, забрать себе, чтобы что-то кому-то доказать чтобы что-то присвоить, либо удержать. Мы разучились жить, но мы научились выживать. Хорошо это или плохо, каждый сам для себя выбирает и определяет. Но ясно одно, жить мы не умеем, мы умеем только выживать. Каждый человек выживает, он не наслаждается жизнью. Вы не устали от такого понимания жизни, такого восприятия жизни. Споры на работе, в семье, с соседями, на улице, где угодно. Мы постоянно что-то отвоевываем Либо пытаемся отобрать Редко кто живет своей жизнью Не обращая внимания на что, просто наслаждаясь Это единицы Мы всегда что-то кому-то доказываем Побеждаем, проигрываем Ссоримся, спорим крадем, лжем, убиваем Все что угодно делается Лишь для себя любимого В школе воюем В садах воюем На работе воюем Дома воюем Жить не умею. Одна война, одна борьба. Карьера – это борьба. Мы занимаемся собой, качая пресс, поднимая штангу, это лишь для того, чтобы укрепить мышцы и отточить свое мастерство, чтобы дать во время отпор. Либо наступать, либо удержать свое – опять борьба. Везде, во всех аспектах нашей жизни, социальной либо личной – везде борьба. Мы не умеем уже жить, мы воюем, во сне воюем. С утра планируем день, как бы что-то получить, заработать, либо отнять, либо удержать, когда кто-то наступает. И так каждый день. Смотрите, вдумайтесь, то, что вам говорю, это же просто сущий ад. Некоторые говорят, что ад где-то под землей, да он у каждого на этой земле, у каждого в голове, в сердце, в душе, в мыслях. Вы сами создали свой ад, воюя с людьми, воюя с собой, воюя с миром. Но мир – это не люди. Мир, эта планета, это природа, тут все по-другому, тут все в гармонии, в равновесии, в покое, в созерцании. А мы так жить не умеем, мы каким-то удивительным образом очутились на этой планете, почувствовав себя хозяевом, вырубаем леса для себя, высасывая из-под земли земной коры полезно ископаемый для себя, опять чтобы выжить, Но мы наказываем себя, убивая планету. Мы воюем, убиваем друг друга, убиваем животный мир и стреляем все живое вокруг для того, чтобы самим насытиться, самым, самим, как нам кажется, выжить, а нам не нужно выживать, нам нужно научиться друг с другом жить в мире, с природой в мире, с животным миром в мире, не брать, а просить, не потреблять, а давать, дружить, а не воевать, любить, рожать, но не убивать. Пройдет еще много столетий, причем мы это поймем. Да и то я сомневаюсь, что когда-нибудь поймем. Но если хоть до кого-то это видео дойдет, до человека с мысль, что нужно жить, а не выживать, тогда мои труды и монологи не напрасны. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.